Бабруха, бабруха, бабруха, ты бабруха, бабруха, да. Бабруха, Эй, ютуберы. Басочка. Ай, блядь, нихуя себе, братан. Попасть не можешь. Попасть не можешь. Еба... Вон он, вон он, вон он. Увидел? Вот это поворот. До свидания, наверное, да, свидания, боп. Полное, да? Навлезка. Чувак. Скажу бабулю, сука, Блять. нищий грудь своим дешевым, блядь, моим вам, нахуй, точно, бабушка бабушке, да убей уже, ёпту, блядь, мудак, сука. Иди нахуй, блядь, говно, сука, сады. даже попасть не можешь, блядь. Что как играли снайпер? Бабруха, я твой ротик наоборот. Я на отхиле прячусь. Да, бабруха, подифай, придурок Блять, да идите нахуй, блять, заебали.